Я вам буду фокусы пока показывать пацаны. нормально тут можем искать поднять тело Где Боб, сука, говори, где спрятал танк? Где спрятал танк, сука, говори, где, блядь, танк? Где, где, где танк? Где танк? Бля, пацаны не помогают, он не колется, он, он не колется, бродяги. Сашка, здорово, родной. Саша, она нас не пускает, прикинь. Сучка. Ля, сучка. Она просто... Делает вот так вот. Ну просто делает вот так. Ля, я, я типа надо было поспать, алю типа. Голова пердит, левишь? Играть? Хер тебе. Ну ничего, я танцую зато то, соняк. Чили такой. И я еще босиком, кстати. Сам позитивный стример в 5 утра, сын куля Давай серебристый такой вот оставим Зубы, охереть, тут и зыбы ля вообще рот можно без зубов сделать, слышь. ля это как Снубдог, какой-то капот Братан Ой Глаза 0-1 Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты Ух вот так пойдет Цвет глаз. Красный в цвет канала. Пойдет. Брови. Как у Брежнева. <смех> Ля, все нормальные стримеры стримят киберпанк, а Цинкуля стримит ничего. Балдеем, пацаны, балдеем. Главная атмосфера, пацаны. На самом деле игра это все. Главная атмосфера, бродяги. Черт, где эта девица? Я могу ее подобрать. Ищите, должно Взять. быть где-то там. У -у -у. Загрузка в очереди! Слышь, какая? Какая еще загрузка? Я ее загрузил. Пацаны сейчас начнется, слышь? Ля, я не накрашенный, волнуюсь, весь. Ребята, что делать? 89. Давай, давай уральский интернет, давай, мы москале этих вот так всех. Давай москвичей, всех всех петербургцев Урал, Урал рулит Давай Ростелеком, братан Подожми, подожми Ростелеком Радулечка, давай москалей Вот так, вот так, вот так вот и входит и выходит, Давай москалей обгоним, давай, брат, давай 10 имбит в секунду, Саша 10 имбит в секунду 89% Сейчас мы их вот так вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ля, пацаны, типа сорянчики Карта Снаряжение <свертить> Осуждаю, пацаны, тут везде тички. Тут везде пички, пацаны. Ля, если нету, пацаны, вам показать, типа, ле. я бы вам, ребят, хоть бы показал, пока, ну. Ну нету. <зв used> откуда он тебя. Как у тебя дела? Давай! Давай попробуем. Сейчас махаться будем. на ногах. Голова все время в движении. Ваши кулаки могут быть грозным оружием. В колочном бою вы можете как наносить удары, так и блокировать выпады врага. Окей. Понимаю, братан Скай. Оу. Слушай, ты чё слышь? Бетонный. Иди сюда. Ля, я на районе мобилки только так отжимаю на раз. Слышишь? Все, я его вырубил вы, уже, заданец. что ли? Слышь, что за лошара? Я его умокал за 200 секунд, слышь, слышишь, за киморг у тебя? Просто тебя тёлка нагнула, слышь, лошара, Тебе тёлка нагнула, камон. Тоже показалось, да? что то было там? Расскажите об этой игре друзьям, пишем. Давайте, ребята, напишем коммент. Что мы напишем? Я... Цинкуля Батькович, Батькович от а Цинкуля Батькович ждал, сука, сука, сука. в квадрате ее всю ночь и она в момент. Выхода не пукает, сука. Сука литературный слово, сошо. Отправляем всем друзьям. Ля, минус рейтинг киберпанку. Видали, что написал? Гадости какие написал. А где звонок, что -ли? Давай, не тяни кота. Делай А, домофон. Я вас не знаю. Тупо надо позвонить, я тут уже понял. Киберпанковские штучки, бля, там типа взлом через отпечаток глаза там понял. Тут просто надо, блядь, домофон нажать кнопку. Да ебало завали, нахуй я с людьми разговариваю. Пацаны, читай по буквам. Уже но. Уже доступно. Я доступно, объясняю? Захожу в библиотеку. В библиотеку захожу. Киберпанк. Хуй сосали комбайнеры. Как так? Как так, ребята? Ля, пацаны, почти. 102 имбита в секунду! Ростелеком! Рос телеком, пацаны! Floor is Бля, ты где лицо потерял? Кстати, я могу сразу вот так, ребята, смотри, в чем прикол. Я могу, типа, достать пушку и вальнуть его. Без база. Я этого не хотел. Я этого не хотел. Осуждаю, осуждаю. Ребята, мир дружба, жевачка, Мир дружба жевачка, нет? Сколько она весит, слышь? Свойство. Сколько она весит, пацаны? он должно хватить. 400 мегабайт не хватило, типа, камон. А чё удалить? А чё удалить, ребята? Смеш ду ду ду. Давай Warface удалим. Пацаны, давай Warface удалим. <звы> пацаны, смотри, братяги. Ля, типа, она всего 80 было. Смотри, пацаны, смотри, пацаны. Вообще, пацаны, ради вас. Братюнечки мои, братюнечки мои. Ля, давай трек включим будем удалять под трек. Так веселей. mail.ru mail.ru Для пацаны, главное папку порно не спалить. О, шо я нахер все свернул-то? Шо я все свернул-то? Сейчас пацаны, все сделаем. Да ты не творишься, сука, дрянь! К смотри, к смотри. О, почему? О, он сопротивляется, братюнчики, он сопротивляется. Почему он сопротивляется? Я вам отвечаю. Он сопротивляется. Мэйлу, Мэйлу, Мэйлу. За снехует сам лу.